По поводу заявлений в российское ФСБ. Грузинский телеканал Рустави-2 опубликовал фотографии неких документов с подписью президента Украины. В Киеве уже поспешили назвать их подделкой, так что это за бумаги и почему вокруг них столько шумихи, узнала Юлия Шустрая. Информационные бойцы на Украине, похоже, вышли на работу после новогодних каникул. Первая бомба прилетела со стороны Грузии и вызвала бурную реакцию в нескольких странах. Телеканал «Рустави-2» опубликовал информацию о том, что в 2007 году Петр Порошенко писал заявление ФСБ с обязательством не действовать против интересов России. Специалисты-графологи говорят, хотя стопроцентный ответ может дать только экспертиза, сходство между документами, опубликованными грузинским каналом, и более поздними автографами Порошенко очевидны. Они вероятнее всего написаны одной и той же рукой. Здесь очень много схожих, во-первых, признаков в движении в связности частично связанные элементы мы можем увидеть, то есть где-то связаны кусочки букв, а где-то они написаны раздельно. Есть сходство в букве Б, в ушках буквы У, в буквы З, например. Разница идет в движении почерка, то есть первые три образца они написаны в более спокойном, в более продуманном и рассудительном состоянии. С украинской стороны реакция последовала, можно сказать, классическая. Все каналы наперебой стали доказывать, что быть такого не могло и в страшном сне, и вообще во всем виновата Россия. Письма же официально назвали подделкой. Обнародованные так называемые документы от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпанией Руставе-2 спецслужбой России. Правда, зачем это России могло быть нужно, никто даже предположение не строит. Ведь повлиять на отношения нашей страны и Украины это никак не могло. Зато на внутреннем Внутреннюю политику незалежный эффект оказала, причем независимо от того, подлинны письма или нет. Подобные документы в отношении лидеров посоветских стран периодически всплывают. Мы знаем такую ситуацию с Грибом Ускайта, да, подписку. Но вот данные документы вызывают у меня большое сомнение в их реальности, честно говоря поскольку они нужны лишь для того, чтобы нанести ущерб Порошенко внутри страны. Интересы у него могли быть разнообразные, это в том числе и связано с Липецкой фабрикой и с поставкой продукции компании «Рошен» в Россию, которая действительно поставлялась в российские торговые сети. Но я не думаю, что он давал какие-то такие подписки, это чисто, чисто местный, внутриукраинский продукт. К слову, опубликовавший документы канал раньше был очень тесно связан с представителем теперь уже украинской оппозиции Михаилом Саакашвили. Я бы рассматривал две версии. Это мог бы быть сам Саакашвили, который мог бы таким образом там оскалить зубы в адрес своего бывшего товарища. Или же могли быть американцы. И эта версия, на мой взгляд, более правдоподобна. Почему? Потому что на Украине сегодня одни американцы воюют с другими американцами. И ставленники одних американцев то есть группа Порошенко воюет с составниками других американцев. То есть группа Саакашвили. Чей бы это ни был замысел, борьбу между двумя группами он явно подогрел. Ведь теперь сторонники Саакашвили, требующие импичмента для Порошенко, могут ссылаться на эти документы. А лагерь президента имеет возможность обвинять противников в попытке дискредитировать главу государства. Юлия Шустрая, вести.